День дня, с вами свой настройщик Леха. Снег отступил, морозы ушли, а проблемы остались. Я сейчас говорю про свой потолок. Зимой была активная съемка, не раз об этом упоминал. Промерзает, тут аж и не был, прям аж льдинки висели. Активно промерзает. Площадь 16 квадратов я пытался прогреть конвектором на 2 киловатта. Максимально было в минус 15, здесь было плюс 10 когда на улице было минус 24 туда плюс 3, плюс 2 было то есть все уходило через крышу и это нехорошо поэтому холода сцепили мороз ушел на улице приятная погода сейчас мы займемся прям таким мужским утеплением потолка снег растаял барахло осталось это не мусор, это все нужное, абсолютно все нужное. Это все пойдет в дело, тут главное время подобрать. А вот и наш утеплитель, пеноплекс комфорт. Его тут немало, знаете очень так много, потому что Леша хочет утеплиться один раз и надолго, поэтому утеплять будем 100 миллиметров, ну, то есть 10 сантиметров, прям конкретно по-мужски и один раз. А вот наш объект для работы. Ага. Я специально ту неделю брался. Знал, что у меня будут съемки. Чтобы было все ну, как красиво, как у нормального хозяйственного парня. Ага. Ладно, мы это вырежем. А вот мы на чердаке. Утеплиться нам предстоит. Вот отсюда. Вон отсюда. Проблем тут то прям... Такие не то чтобы тьма, но много. Расстояние между балок нестандартная 82, 76, там 90 есть. Каждая плита будет резаться отдельно. Здесь уже есть опилки с гашеной известью. Их нужно будет куда-то переместить, пустить теплитель, потом сверху можно будет положить. Гашеная известь ей дышать нельзя. Нужен будет распиратор. Ходить можно только по балкам. Наступили на шифер, оказались в мастерской, в возможно, даже в подвале под скатами. Под скотами, под уклонами, работать вообще можно будет только на пузе. Ну и освещение, ну, как бы вообще говорить не о чем. И вот с этой комбинацией интересных проблем мне предстоит как-то пересилить, переработать и сделать нормальное достойное утепление. Как это будет выглядеть? Давайте посмотрим.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 humble brag I want you to hear words you can say them back I want you to feel free from the chains that last and to believe in what you got it was built to last yeah now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up no I don't take shit I got no love for the babies if you wanna to play tough and wanna to hate this I'll always show up Make a statement. I'm gonna learn the consequence. Stop being incompetent. Mental health is confidence. Dreams and some modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go. Make yourself unstoppable. Dream to irresponsible could be so remarkable thoughts in my head a collage and they spread i'll be great one day going off of my meds no i'm not giving up no i'm not giving in i will make it to the top taking off and wind. i gotta make it i'm saving every day to taste it i'm patient but my mind it can hardly take it i'm chasing a dream that i've had for several ages of bacon modern kingdom Ну, получается. Получается, но очень медленно. Работа идет прям очень медленно. Приходится, как бы, э -э, по выразиться, замудохаться. Сначала приходится откидать одни опилки в одну сторону, утеплить, потом перекидать в другую сторону. Вот сейчас мы здесь закончим утепление. Придется эту кучку переместить сюда, чтобы утеплить там, потом вернуть. Засыпать в мешки, спускать, таскать все это чисто везденой тубью. Проще перекидать утеплить и потом вернуть обратно процесс еще усугубляется тем что приходится работать вот на таком маленьком основании платформа не помогает в одной и той же позе отекают ноги поэтому процесс очень сильно замедляется плюс иначе самого сложного это вот туда еле дотягиваюсь если это сделаю дальше будет легче чем больше устаешь работаешь тем больше приходит мудрых мыслей в голову оказывается если так прикинуть, то у нас пеноплекс, в принципе, водонепроницаемый. Воды не боится. Когда собирал каркас, можно было тогда, пока нету обрешетки, нету шифера, все это утеплить, и сейчас бы не пришлось вот в непонятных позах, в неудобных местах здесь ковыряться. Но мудрая мысля приходит напосле, Поэтому, если вы будете заниматься чем-то подобным, учитесь на моих ошибках. ЭППС у нас не гидростатичен. В некоторых местах можно неплохо так сэкономить время и удобство. Но у нас... Второй подход. наконец-то самая потная самая ужасная работа завершена это перекидывание опилок с места на место вся эта и здесь в воздух всем этим дышать все эти на ушах глазах везде это был кошмар никому не советую один раз сделали забыли но и здесь будет много легче во-первых это бился головой там было очень низко было неудобно работать в самых низах тут осталось немножко и тут есть третья стена Тут работа должна пойти намного легче. С опилками завершил, а чтобы они ко мне обратно не приходили в гости, я поставил, получается, опалубку из ЭППС-пятерки. Все, опилки обратно не пойдут. В разрезе очень хорошо видно. Получается 10 сантиметров ЭППС и сверху еще 5-10 сантиметров опилок с гашенной известью. Ну, мне кажется, прям вот круче некуда просто. Интересно наблюдать за двумя материалами разной эпохи. Это ЭППС и опилки. EPS получается, у нас биостойкий и экологичный. Ну, то есть, его не ни грызуны, ни мыши, никто, не ни древесники, то есть, такие жучки никто. А вот опилки у нас любят как поесть, так и грызуны, так и куча разных там жуков, кошмар. Поэтому опилки просто так никто не сыпет, их перемешивают. Перемешивают их и с гипсом, и с цементом, и с известью. Но бывает еще может повести, что с пилорам приедут сырые опилки. Тогда у вас еще и грибы будут расти. Поэтому, как бы, если позволяет бюджет, то утепляться нужно хорошо. Но не позволяет, приходится экономить, как я. В данном случае сейчас я могу уже позволить себе нормальный, хороший материал. Один раз утеплиться и успокоиться. Ну что, третий подход и подводим итоги. Мы находимся в кладовой самостройщика. Итак, я электрик, то здесь в основном электрика. Куча щитов, катанка, протяжка, котел, куча кабелей, там гофра, лампы. Ну, в общем, понимаете. Тут потихоньку меня выселяет мама с ее банками, пакетами, коробками, с тележками. А, Но ну, ничего, у меня есть новая площадка, сейчас покажу, что здесь замутил. Во, вот так выглядит теперь моя чердачная кладовая. Тут у меня были трубы всякие, сетки от канализации, фасадные сетки, утеплители, лампы, вон там термоусадки, ленты. Теперь я еще могу здесь все это накидать трубами. То есть мы утеплили, мы закатаемся все пеноплексом. Пеноплекс, в отличие от опилок, с не дымит, пылища здесь не будет, так что лазить не хочу, передвигая будет все нормально. Все почистил, помыл, все классно, все без пыли, пропылесосил еще к тому же. Ну и по мере возможности, когда что-то буду вытаскивать, буду почищать. Ну и для удобства, чтобы залез, и тут фонариком не светить, а и где-то чего-то на ощупь, два прожектора, которые светят друг на друга. Чистенько, светло и уютно. Вот так выглядит мой теперь чердак. Красотень. По затратам могу сказать следующее. Мы утеплили получается, полностью квадратуру 16 квадратов пеноплекса марки комфорт 10 сантиметров вот в разрезе очень хорошо видно то есть без обмана опилки мы не считаем опилки просите у кого-нибудь на пилораме либо на мебельном заводе там бывает их отдают подъедете накопите по пеноплексу я брал по карте с баллами почти все потратил мне это встало в 15 тысяч плюс 10 баллонов пены по-моему по 500 рублей была штучка еще пятерка ну и 11 человека часов, либо Леха часов. Короче, 11 часов, и чердак полностью утеплен. Хорошо, надежно, крепко, толщиной в 10 сантиметров. Это прям вот очень круто. Ну а зачем, мы узнаем следующей зимой. В этом году мы не замерзли, в том году мы должны будем ходить в одном фартуке и трусах. Потому что такое мощное утепление, наверное, еще не, то не делал. Но на этом все. С вами был Леха. Мы увидимся. У нас впереди еще много работы.